Добрый день! Вас приветствует вентиляционный завод Ротада. И сегодня мы продемонстрируем вам наши кронштейны. Наши универсальные кронштейны для монтажа внешнего блока кондиционера и сплитбоксов и корзин для кондиционера. Итак, почему же они универсальные? Итак, наши кронштейны состоят из трех деталей. Первая крепится к стене, вторая непосредственно крепится к кронштейну, который уже в планке установлен на стене. И здесь у нас имеются регулировочные отверстия. Регулировочные отверстия также имеются здесь, на выносной части. Мы с вами можем установить наш кронштейн в любом положении. Совмещаем отверстия шагом 50 мм. И мы можем установить с вами любой вылет. Давайте остановимся на вылете в 200 мм. Соединение производим на болт М10. На данный момент мы совершаем протяжку болтового соединения на выбранном нами вылетел. вами готовый кронштейн закреплен и установлен для того, чтобы на него поместить корзину. Этот кронштейн настолько универсальный, что подходит для любого типа внешнего блока. Будь то семерка, девятка, двенадцатый, восемнадцатый и даже двадцать четвертый и тридцатый блок запросто здесь поместится и установится. На него мы будем монтировать корзину для кондиционера, он же сплитбокс. Корзина собрана, мы ее переворачиваем, берем направляющий для монтажа внешнего блока, именно кондиционера, и монтируем. Здесь также присутствует регулировка, то есть мы можем с вами перемещать именно саму корзину. Давайте сфиксируем. Корзина предварительно установлена на нужный нам вылет и относительно кронштейнов. Сейчас мы ее закрепим на болтовое соединение, также М10. Корзины и кронштейны для кондиционеров Родата это не только красиво, но еще и надежно.